Здравствуйте! Вы смотрите программу «В движении». Меня зовут Равид Гор. И сегодня мы узнаем, как издательское дело переживает кризисное время в период самоизоляции и всеобщего карантина. С нами на связи руководитель редакции издательства «Никея» Яна Грицова. Яна, здравствуйте! Здравствуйте, Равид. Мы сейчас живем в непростой период, и на карантине многие вновь обратились к чтению художественной и иной литературы. Однако Книга «Книги рознь» – на что вы посоветуете обратить внимание, в первую очередь? Знаете, на самом деле нет худа без добра. И действительно, старое доброе чтение снова стало актуальным в этот период самоизоляции. И наше издательство богато интересными книгами, и мы понимаем, что это время, оно дает возможность не… Только попутешествовать во времени и пространстве с книгой, прожить еще одну жизнь и, может быть, узнать себя, но и подумать о чем то важном. И недаром слоган нашего издательства – «Книги о главном». И если вы позволите, я бы познакомила вас с несколькими нашими новинками. Да, конечно. Ну вот, например, такая книга, называется она «Разделяя боль». Это книга, которая может поддержать человека в этот непростой период. Она вышла у нас буквально несколько дней назад. Книга написана профессиональным психологом, который работала больше 10 лет. Это психолог МЧС, зовут ее Лариса Пожиянова. И книга наполнена примерами из ее богатой практики. Она участник ликвидации последствий более 45 чрезвычайных ситуаций, множества горячих линий. И она ценна тем, что Лариса в этой книге не говорит о какой-то теории психологии, она делится своими живыми историями своего опыта. И, безусловно, эта книга говорит о том, как человек себя чувствует в состоянии стресса, в состоянии утраты. И она не дает готовых рецептов и советов, но, безусловно, сможет помочь человеку поддержать попавшего в беду и вселить надежду в то, что нужно и важно жить дальше. Да, к сожалению, наверное, для... Некоторых людей в этот период эта книга будет актуальна. Да, согласитесь, Равит, что для нашего поколения это, пожалуй, первое серьезное испытание. И наша задача да, – воспользоваться всем нашим опытом, который у нас есть, и опытом знаний, и радостью, опытом радостной мирной жизни столь долгой. Поэтому я думаю, что наше поколение в общем-то, должно быть мужественно, приносить это испытание. Следующая книга, которая, безусловно, вдохновляет, это книга отца Нектария Морозова, это игумен крупного монастыря, который написал, вот казалось бы, необычную книгу, она называется «Таинство длиной в жизнь» и посвящена таинству брака. Книга рассказывает об актуальных вопросах, как найти свою вторую половинку, как преодолеть кризисы, как распознать истинные чувства и ее, пожалуй, очень важная особенность о том, что для отца нектария нет трудных тем и сложных вопросов в э, мирской жизни он был профессиональным журналистом. Э, посещал «Горячие точки» и публиковал множество статей в прессе. Поэтому он известный публицист и писатель. И сейчас, понимая человеческую психологию, использует еще свой богатый пасторский опыт. Поэтому она, безусловно, интересна, и у нее чудесный язык. Если позволите, э, буквально один фрагмент – Любовь ⁇ это постоянный и таинственный обмен, естественный как дыхание. Ты даешь все, что у тебя есть, и получаешь взамен все, что есть у другого человека. В данный период у многих их семейная жизнь подвергается не непростым испытанием, когда люди не могут отдохнуть друг от друга. Для некоторых это проблема, к сожалению. Согласна с вами, Равит, совсем скоро. Нас всех ждет еще одно радостное событие – это 75-летие Великой Победы. И к этой дате мы подготовили замечательную детскую книгу, она называется у Лёки «Большие щеки. это книга о военном детстве мальчика по имени Лека. И э, она рассказывает о страшных днях о ленинградской блокаде, но рассказывает детям очень трогательно, очень вкрадчиво, очень, знаете, просто, эмоционально, казалось бы, скупо, но очень талантливо. Она не ранит ребенка, а с другой стороны, заставляет детское сердечко проделать очень важную духовную работу. А для какого возраста... Книга. Знаете, мы снабдили ее знаком 12+, в соответствии с требованиями Российской книжной палаты, потому что все-таки события описаны в ней э, трагичны. Но мы рекомендуем ее детям э, и 8, и 9 лет, из начальной школы. Э, ну, например, я со своей 11-летней дочерью прочитала ее с огромным удовольствием. Яна, вы являетесь руководителем... Редакция одного из самых Влиятельных издателей страны Как вы считаете вот В наши дни Россия является читающей страной У вас наверняка есть какие-то данные Которые нет у обычных людей Смею вас уверить, что Россия безусловно Читающая страна И этому подтверждение множественные Опросы российские И международные По данным прошлого года Мы входим в десятку самых читающих стран мира Мы занимаем там по-моему, седьмое, да, седьмое место. Но что касается ситуации внутри нашего российского книгоиздания, здесь не все столь безоблачно. Статистика, конечно тревожная, потому что вот за прошедший год треть россиян призналась в том, что они вообще не покупали книг. Но, знаете, интересно, что читающий человек, вот как вы думаете, Равит, мне интересно ваше предположение, сколько лет самому читающему жителю России? Ну, я бы сказал, что, наверное, это люди около 40 лет, но Раз вы спрашиваете, наверное, это кто-то из молодежи. Ой, Равит, вы знаете, я была бы счастлива, если бы э, вы были правы, но, к сожалению, молодежь от 18 до 24 лет входит лишь в третью категорию э, по приоритизации. То есть на первом месте люди старше 60 лет. А вы говорите только о печатной продукции или вы учитываете электронные продажи? В этом году русском Русскомстат учел, включил в данные статистики и потребление электронных книг. Я понимаю, о чем вы говорите. Конечно, молодое активное поколение предпочитает пользоваться электронными носителями. И многие книги в жанре Какая-то профессиональная литература, вообще нон-фикшн, безусловно, читаются в, с электронных носителей. Но пока их доля, хотя она неуклонно растет, пока их доля не столь велика. Наша передача выйдет после одного из главных православных праздников, Пасхи. Какие книги ваше издательство, издательство Никея, подготовило к этому празднику в этом году? И какие книги для духовного семейного чтения вы порекомендуете, которые наши зрители уже смогут приобрести после праздника? Пасха или светлое Христовое воскресенье ⁇ это главный праздник христианства, а значит и наш, как православного издательства. И в этом году мы, конечно, как и всегда, радуем читателей своими книгами. Расскажу о некоторых из них, потому что их у нас за 11 лет существования издательства накопилось довольно-таки много. Вот одна из них называется «От Пасхи до Вознесения». Как раз она охватывает период 40 дней после праздника Пасхи. И это евангельские события, рассказанные вместе с современными отцами 20-21 века. Среди этих людей известный Митрополит Антоний Суружский, епископ Кассиан Безобразов это и современные авторы Иоанн Крестьянкин, или совсем близкие к нам Георгий Чистяков или Алексей Уминский, наш постоянный современный автор. Его прелесть в том, что этот сборник позволяет верующему человеку проживать евангельские события вместе с авторами, которые раскрывают и богословские и исторические аспекты Евангелия, и оно там приведено на русском языке для того, чтобы осмыслить и вместе прочувствовать этот, эти великие события. Другая, другая книга называется «Ангелы поют на небесах». Это сборник, составленный писателем Сергеем Дурылиным. Он прекрасно оформлен, действительно является замечательным подарком к Пасхе. Это сборник произведений русских классиков и самого Дурылина, и Пушкина, и Есенина, Гумилева Цветаевой. Здесь, знаете, собраны рассказы и стихотворения, посвященные церковным праздникам от Чистого понедельника до Дня Святой Троицы. Еще одна книга, она адресована детям. Мы стараемся уделять большое внимание детскому сегменту. Называется она «Пасха и другие весенние праздники». И здесь собраны истории, пересказанные для детей, истории о церковных праздниках, о традициях празднования, рассказы и стихи. Эта книжка хороша тем, что она просто и доступна без назидательности, рассказывает о православной вере, знакомит с основными традициями. И проиллюстрирована на замечательной детской художницей, современной Дианы Лапшиной. Такие три новинки, и еще бы я хотела обратить внимание ваших читателей на наши замечательные пасхальные наборы. У нас их в этом году, по-моему, четыре, и они называются «Пасхальный набор», «Светлая Пасха». Это собранные комплекты книг, довольно популярных уже на нашей серии, где представлены лучшие произведения русской и зарубежной классики. Я надеюсь, что каждый из наших зрителей сможет найти в этом что-то для себя. Одну из тех книг, которые вы... Или более чем одну из тех книг, которые вы порекомендовали. А следующий мой вопрос будет такой наша жизнь очень сильно изменилась из-за того, что мы были вынуждены самоизолироваться от мира, сидеть в четырех стенах. Как лично вы переживаете этот период? Как живет ваше издательство? Продолжает ли работать в это время? Мы продолжаем работать, конечно. Мы верим в то, что Беды пройдут, и все мы снова встретимся и будем держать в руках э, теплые, свежепривезенные и с пахнущей типографской краской книги. Э, что мы делаем сейчас? Конечно, мы усиливаем свое присутствие в сети, э, как и многие другие ведущие российские издательства. Мы проводим э, большое количество встреч с авторами, э, конференции, э, дискуссий. Э, безусловно. Наращиваем свое, свой цифровой контент, планируем цифровую библиотеку. Обычно сначала появляется печатная книга, и лишь потом в течение какого-то времени возникает ее электронная версия. Теперь же ряд наших новинок увидит свет сначала в электронном виде, и лишь потом с началом работы типографии и восстановления общей ситуации, они, мы очень надеемся, будут напечатаны. Что касается наших акций, мы уже 9 лет проводим всероссийскую акцию, которая называется «Пасхальная весть». В день Святой Субботы, когда множество людей, верующих, приходят для того, чтобы осветить куличи и яйца, мы предлагаем им еще и духовную пищу, потому что именно она важнее, нежели все церковные атрибуты праздника. И у меня в руках есть несколько, вот они, так, так выглядят эти бесплатные книжечки для распространения в храмах, и в этом году из-за общей ситуации самоизоляции они не попали в руки в руки читателей в нужный момент, но все они будут развезены по храмам и розданы, возможно, когда люди будут проходить катехизацию накануне обряда крещения или в какие-то иные моменты. Но а что касается нашего личного ощущения от нынешней ситуации, мы молимся молимся за наших близких, которые, некоторые из которых находятся в сложном состоянии, в больнице. И мы продолжаем работать, и, конечно, мы верим, верим, что незгоды пройдут. И сейчас, в дни, когда нас их переполняет пасхальная радость, хочется сказать, что, друзья мои, не теряйте надежды и верьте, потому что, как сказал Христос, не бойся, только веруй. Это первые слова в Евангелии, которые сказаны им после воскресения. И всех хочу от всей души поздравить со светлым праздником Пасхи – Христос воскресе. Одна из профессий, как книгопечатание, издательское дело, которое в любой кризис, в любой период останется востребованным, потому что людям нужна духовная пища. Равиль, благодарю вас за такие прекрасные слова. Вот, знаете, есть такое выражение у нас у православных, оно ну, как елей на сердце, ей Богу. И, безусловно, мы люди думающие, а думающие, значит, читающие. И, как сказано в Евангелии от Иоанна, на котором оно открывается, в начале было слово. Поэтому уж кто-кто, а мы, христиане, люди книги, очень надеюсь, что будем продолжать читать и возрастать в своей вере. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, от лица всей телерадиокомпании «Русский мир» поздравляю вас с наступившей Пасхой. Пусть этот светлый праздник принесет ваш дом радость, любовь и надежду. А мы, в свою очередь, подготовили несколько выпусков программы «Музей мания», которые можно посмотреть прямо сейчас. Приглашаем вас в Исаакиевский собор и музей русской иконы. До новых встреч на телеканале «Русский мир». Всего доброго!